А Приветствую вас! Меня зовут Андрей Бутин, уже скоро приближается волшебный праздник Новый год и Рождество. Мы всегда, несмотря сколько нам лет, ждем какого-то чуда. И в этом видео я хочу вас, для вас сделать такой краткий обзор нашего нового рождественского каталога от компании Выр. И познакомить вас с теми новиночками, с теми предложениями, которые компания для нас с вами приготовила. И пока мы еще с вами не начали этот, этот обзор, предлагаю вам подписаться на наш канал поставить лайк этому видео и оставить свои комментарии внизу под этим под этим роликом, чтобы об этом думать И первый набор, о котором я хочу вам рассказать, это набор сладкий инжир который включает в себя скраб для тела крем-гель для душа и крем-гель для тела фруктовый пряный аромат инжира придает бодр, мгновенно и обеспечит вам хорошее настроение прекрасный подарок как для себя своим близким и друзьям. И конечно, перед Новым годом, перед Рождеством, Рождественской недели, это всегда суета, это всегда волнение. И очень важно найти время для полного расслабления. И компания предлагает нам набор молоко и мед. Предназначен именно для того, чтобы вы могли максимально расслабиться и отдохнуть. Набор включает в себя мультимаску для лица, пенка для ванны и крем для тела. Используются два разные структуры, это мед и молоко. И вы знаете, что веками используются эти натуральные ингредиенты для ухода за собой. Еще царица Клеопатра использовала эти компоненты для того, чтобы сохранить свою молодость и красоту. В любое время года очень важно высыпаться и быть бодрым, активным, для того, чтобы для этого у нас есть наймастер. Наша новинка, наш новый продукт для качественного сна. Но сегодня в этом каталоге он идет в наборе с ночной маской для лица Сайгард, но с ароматом лаванды. Это ограниченная серия. И знаете, что лаванда это традиционно используется для снятия напряжения, для успокоения нервной системы для снятия каких-то там волнений, напряжения еще прекрасно успокаивает вашу кожу ночью. А масло жажаба и ягоды шизандры дополняют еще антивозрастной уход для лучшего восстановления ночью. Воспользуйтесь этим рождественским предложением и традиционно в рождественском технологии у нас представлена для наших горячо любимых женщин. Это серия Алоэ Вера. Но в праздничной такой упаковке и вы можете... Выбрать этот набор для очищения кожи, в котором есть полюбившаяся наша пузырьковая маска для лица, молочко очищающее и тоник для лица, либо набор для ухода за кожей лица, а это дневной и ночной крем на основе алоэ вера, и уникальная в своем роде сыворотка для лица с алоэ вера. Это ограниченная серия, которая бывает только в рождественское время и только в рождественском каталоге. И это все в праздничный такой в подарочной упаковке. И чем вам не прекратейший вариант для подарка как для себя, любимый так и своим друзьям и близким. Конечно, это наша аптечка. Аптечка ⁇ Скорая помощь ⁇ Празднич такой упаковки. И честно вам скажу, это безпрофильший вариант. Вариант подарка. Этот набор ⁇ Скорая помощь ⁇ всегда нужен в доме и подают абсолютно всем, любому возрасту. Особенно в той семье, которая есть дети. И это прекраснейший подарок, просто необходимое средство для ежедневного ухода. Новый год, Рождество всегда ассоциируется с запахом корицы, мандарины, апельсины, пряного печенья, пряного домиков. Компания предлагает нам серию. Ароматное печенье, рецепты ухода для любителей сладко. А это мус для тела, крем для пенка для рук и кремовая пенка для душа. Прекраснейший подарок, просто уникальное рождественское предложение. И конечно, в первую очередь, Рождество и Новый год это запах хвоя, елка, это свежесть хвои. И компания приготовила для нас набор скандинавская хвоя. Это гель для душа, дезодорант крем и бальзам для губ. Надо сказать, что экстракт хвоя очень мощный антиоксидант. Применяется как для изготовления добавок, продуктов для здоровья, но и в косметике традиционно применяется для сохранения молодости нашей кожи, для того, чтобы наша кожа была всегда свежий, гладкий и молодой выглядел. прекраснейшее предложение, воспользуйтесь им в этом Рождестве, в это Рождество и в этот Новый год. И энергия, и сила нам нужна всегда. И поэтому наш Май Мастер и Май Экстрим это всегда наши помощники, чтобы быть активным и чувствовать себя хорошо. И еще одно эксклюзивное предложение для Рождественского каталога. Это согревающий, бодрящий уход с герем, масло для душа и бальзам для рук и ног. Он содержит ценное масло органы, экстракт чили, которое усиливает кровообращение и помогает нам согреваться после прогулок и после пребывания на свежем воздухе В зимнее время. Конечно, если это зима, все-таки будет со снегом и с морозами. Еще одно эксклюзивное предложение. Это набор ароматов LR Classic Deluxe Стамбул. Это маняющие, возбуждающий, захватывающий, экзотический ароматы мира Востока. Почувствуйте их на себе. Новогодние и рождественские праздники. Женский ароматы LR-классе Deluxe Тамбул. Это аромат с нотками сицилийского апельсина, фрейзи и бобов тонких. Бужской аромат – восточный аромат с нотками черного пера, меда и амбры. И, конечно, традиционно, наши ароматы. Можно выбрать любой из вариантов. Это и звездные ароматы. Это и дизайнерские ароматы. Больше о всех парфюмах, которые выпускает компания ЛЭП. Вы можете посмотреть здесь наверху, пройти на рекомендованные посмотреть. Где я разбираю каждый парфюм, его состав, его аромат. А также я оставлю ссылочку внизу под этим видео. Проходите, смотрите, там есть из чего выбрать. В данном рождественском каталоге представлены подарочные наборы в эксклюзивном оформлении. Так что окунитесь в этот мир, в этот яркий мир ароматов АТЛР. А также только в рождественском каталоге эксклюзивное предложение до нас, до мужчин. Набор для ежедневного ухода в такой подарочном мешочке. И чем этот набор такой уникальный? Так как в состав входит гель алоэ вера и биоэкстрат хмеля. Биоэкстрат хмеля очень известен в косметологии. По причине своих успокаивающих действий, которые он дает, на нашу кожу и в связке Биус плюс гель алоэ вера и весь этот тандем беспокоится, чтобы наша с вами кожа была всегда гладкой, свежей, всегда имела доглянутый вид. И снова еще одно эксклюзивное пред... в нашем рождественском каталоге. Это эксклюзивный продукт ограниченной серии. Это сыворотка для лица ViewLight с витамином С. Это настоящая витаминная бомба. Вы же знаете, что витамин С это мощный оксидант. Это витамин для красоты, для красоты кожи. И он делает нашу кожу дольше увлажненной, делает тон кожи более ровной и еще очень хорошо улучшает регенерацию кожи. И компания при изготовлении использует только инновационные технологии, которые позволяют максимально стабилизировать витамин С. И вы же знаете, что витамин С очень быстро разрушается. И, к сожалению, мы не всегда успеваем воспользоваться его целительными свойствами. И с этим продуктом у нас есть время для того, чтобы он подействовал на полную свою мощь. И, конечно, наши бестселлеры, любимые продукты ⁇ это гель Вер. Они идут в целом в наборе с гелем концентрат. Тоже супер новогоднее предложение. Внизу под этим видео я оставлю ссылочки на эти и другие продукты. Я тоже также делал разбор, как и чем они могут быть для вас полезны. Проходите, ознакомляйтесь. Так что воспользуйтесь такими шикарнейшими предложениями от компании L. Хватит дарить своим друзьям, знакомым разные бесполезные подарки. Предложите им варианты таких подарков. И ваши близкие друзья, ваши люди близкие. Потом вам скажут только спасибо. Внизу под этим видео вы можете пройти по ссылочке и выбрать ваш любимый мессенджер, где вы, мы вам отправим этот каталог, чтобы вы смогли познакомиться более детально с нашим рождественским предложением. Итак. Так что всех с наступающими праздниками, готовимся правильно к Новому году, всем мира и добра. С вами был Андрей Бутин и до встречи, пока-пока.